Так, парни, всем привет. Меня зовут Раф, мне 34 года. Я родом из Казани, а сейчас уже 5 лет живу в Англии. В 2016 году я прошел онлайн-тренинг, и он мне понравился. Он мне понравился, но потом я начал факапить. Что значит факапить, я начал ä, пропускать те домашние задания, которые я должен был делать. Плюс могу сказать то, что даже после онлайн-тренинга, который я буквально там, я, я был в Англии, я смотрел его. Вот. А, был результат, был результат, был девчонки, я знакомился с ними в Лондоне, и у нас был хоро хороший отношение, хороший секс. А, почему я решил пойти? С я давно смотрю а, канал Вовы, смотрю его видео, и мне, в принципе, он нравится и его позиция, его контент, который он доносит, и его пример. Человек из, родом из Самары, собственно, соседний регион, вот, и сам, сам себя сделал. Загуглите, есть такая статуя, self-made self man, то есть человек, который сам сделал себя. Это скала, и человек вырубает себя из скалы. Вот этот пример, который для меня как пример тоже, что не надо останавливаться, неважно, где ты начинаешь, ты начинаешь каких-то там, я не знаю, в моем случае, я родом из Казани, но у меня семья рабочих, у меня папа, сварщик, мама... Тоже, по-моему, она в лаборатории всю жизнь проработала. То есть денег не было никогда. И тем не менее, всегда было желание, всегда была цель. Ты ставишь цель, идешь к ней, добиваешься, ставишь следующую цель, идешь к ней. Вот. И то есть мне, это, мне эта программа, не ну, точно даже программа, мне сама идея вот, саморазвитие, она всегда нравилась, нравится. И по программе четыре дня, я уже сказал ребятам, есть такое видео, то, что Володя говорит, есть стена. Невидимая причем стена для всех, для 99% мужчин, и они считают, что, блин, это стена, я не могу пройти. А на самом деле стены нет. Стена – это вот этот комплекс или какой-то зашоренность она в голове. И ты сюда приходишь, тебе это объясняют, тебе это показывают, ты идешь и делаешь, это нелегко. Ну, а что легко? Все цены в этой жизни, что, тебе, что ты хочешь сделать, это нелегко. И тебе надо взять себя за одно место и сделать этот шаг. Я просто, я не знаю, скажу, не скажу, я сам парашютист. И каждый, блин, шаг, каждый прыжок ты делаешь, ты преодолеваешь себя. Ты, ты, вот ты смотри, тебе открывают двери, и там 5 километров высоты, блин. И тебе надо этот сделать шаг, а тебе неохота его делать. Но ты знаешь, что, что, блин, если я не сделаю, я себя уважать перестану. Ты делаешь, и после этого шага ты летишь, и ты самый счастливый человек, блядь, на этой земле. И то же самое с тренингом. Вот после этих четырех дней... То ощущение, что ты идешь, и тебе в принципе любая девчонка не проблема. Ты знаешь, как себя подать, что сделать. И, и девчонки радуют то, что ты не факапишь, ты идешь к ним. И ты общаешься, потому что никто, кроме тебя, это не сделает. Она к тебе не подойдет. Это 100% парня. Не подойдет. Не ждите. Ты должен пойти и подойти. И ты это получаешь. И от, от себя хочу сказать огромное спасибо Володе. Огромное спасибо Денчику Юре. Всем Ребятам, которые поддерживали нас саппортом, вы как командовые большие молодцы. Я вам желаю успехов, развития и всего самого лучшего. Будете у нас в Англии, приезжайте, звоните, мы вас встретим. Спасибо, парни. Всем удачи. Приезжайте на тренинг, прокачивайте себя, парни. Все будет ништяк.